Al ala al ala nabi ala alihi Продолжаем. Серию уроков. Это очень полезные уроки и каждый мусульманин и каждая мусульманка должна знать эти вопросы и быть э на сто процентов на 100% на этих вопросах. В понимании и в заучивании. То есть нужно их обязательно заучивать, для того, чтобы они эти вопросы у вас просто засели в ваших умах, в ваших сердцах. Итак, это второй класс, запомните, это второй класс. Здесь в школах преподают, в Саудовской Аравии, второй класс для детей преподают эти науки. Итак, первая часть. Первая часть. Асма Аллахи ва Асма Аллахи ва Имена Аллаха и его качества. Имена Аллаха и его качества, то есть сифаты. Сифаты Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Мы в это должны верить и должны знать. Наш Господь один он аллах господь всех миров наш господь он один единственный и нет у него сотоварищей и он аллах господь всех миров по-арабски это будет звучать так Роббуна айдун роббуна ва наш господь роббуна на это означает наш робб Господь. Наш Господь вахидун. Один. Гуаллаху. Он Аллах. роббуля алямина. Роббу. Роббуль алямина. Господь миров. Алямин. Это множественное число от слова алям. Алям это мир. а Алямин это миры. Миры джиннов. Миры людей. Животных. Насекомых, водные миры и прочие-прочие-прочие э, миры. Алямина. Роббуля Алямина. Господь миров. Итак, Раббуна Гу Гуаллаху. Роббуля Алямина. Дальше. Второе. Аллаху Ахидун И смотрите далее. Аллах Он один. Он один. Фи иги в своих именах фи осма ихи. В своих именах Уасифатихи и своих сыфатах, качествах. Фаля мисляляху. Фаля мислиляху. Аллаху ахедун фи осма ихи. фаля мисляляху. Значит, фаля это означает и нет мисляляху, подобного ему. Значит, нет такого. Кого-то помимо Аллаха, который бы имел бы имена, как у Аллаха, и сыфаты, как у Аллаха. Нету такого э, махлюка сотворенного. Нету. Запомните это раз и навсегда. Только один Аллах имеет такие прекрасные имена и прекрасные сифаты. И никто больше не может быть э, обладать, обладать такими именами и сифатами. То есть мы не можем кому-то сказать... Вот этот, например, человек, он «Ар-Рахман». Нельзя такие вещи говорить. Это имя Аллаха. «Аль-Халик» да? – «Создатель», «Создающий». «Ар-Разик» – «Нельзя такие а – «Нельзя, нельзя, нельзя». Это все имена и сифаты Аллаха. «Аль-Мудаббир» – «Тот, кто-то управляет всеми этими мирозданиями, космосом, звездами, планетами, ветрами, морями». Всем! Только Всевышний Аллах. Значит, фалямитля И нет даже кого-то, просто имеющего такие имена и сифаты. Нету. Нету и не должно быть. Запомните. И не надо приписывать кому-то и говорить. А вот этот человек, он аль-гафур, аль-гафар, прощающий, снисходительный. Нет! Это Всевышний Аллах, субханава тааля, описывается такими и именами, и сыфатами. Значит, Аллаху вахэдум фиасмаиги, васифатиги, фаламит лалаху. Третье. На Аллаха вахдаху. Значит, мы поклоняемся Всевышнему Аллаху. На Абуду, то есть на это мы. На Абуду. Мы делаем айбадат. На Абуду мы поклоняемся только одному лишь Аллаху. Вахдаху одному лишь ему, Аллаху вахдаху, одному ему, ля шарика И не предаем ему сотоварищей. И у него нет товарищей. он ни в ком не нуждается. У него нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, никто. И какие-то еще сотоварищи, какие-то партнеры или соучастники с ним в этом деле, в общем деле, нету у него никого. Он один, Аллах, Субханава Та'аля. Запомните это раз и навсегда. И мы поклоняемся только Ему, одному нашему Создателю, Всевышнему Аллаху, Субханаву Ва На Аллаха, Мы поклоняемся одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Нет сотоварища или нет сотоварищей. Он ни в ком не нуждается. Запомните это раз и навсегда. Значит, роббу на вахедун, гуаллаху, роббул алямин, Аллаху Вахидун, фиасмаихи, васифати, фала митлалаху. Нет ему подобного. Набудуллаху вахдаху, ла шарикаля. Мы только поклоняемся одному Аллаху, одному единственному, одному ему. И у которого нет сотоварища. Следующее. Следующее. Далиль. Вот Далилю. И все, на все эти, на все эти слова есть Далиль Доводы. Мы обязательно на каждое слово мы должны приводить Далиль. А этот Далиль, он должен быть взят из Курана, из Сунны, чтобы сразу наши слова были крепко закреплены, подтверждены отдалилю коулюлахе тааля и далиям являются слова всевышнего аллаха аудубилля именно шайтан ради без миляхи рахмане рахим аллах субталля сказал «Куль, аллаху ахад куль у аллаху ахат скажи он аллах один ахад, ахад один скажи он аллах один куль, аллаху ахад скажи он аллах один аллаху самад аллаху самад. аллах самодостаточный даже в русском языке слово сама самад смотрите арабское слово самад мы можем сказать на русский язык тот же те же та, та, та, такое же слово с самад самодостаточный надо же самодостаточный походу это арабское слово было лям ялид. Валям валямюля лям ялид. лям это отрицание, «лям я он не рождал, он не родил. «Лям я лид哩, лям, лям я лид, лям И не был рожден». Он не родил и не был рожден. Значит, у него нету ни детей, нету э, родителей. Он никого не рождал, и его никто не родил. Это Всевышний Аллах, «Лям я лид哩, лям я Валям якуллаху. Куфу ван. Ахад. И нет. Никого. Равного. Куфуан – это равного. Ему. Лягу. Лягу – это ему. Валам якуллаху. Куфу ван, ахад. Никого и ничего. Есть такое правило в грамматике. Если слово ахад пришло вот здесь слово в конце ахад, в неопределенном состоянии, а перед, ним, а перед ним стоит отрицание, это означает, что Ахад охватывает все, все, всех и вся, помимо Аллаха Субанава Та'аля. Значит, ник, и нет никого и ничего равного Ему. Будь это дерево, будь это могила, будь это э, какой-то там э, камень, будь это истукан какой-то, будь это какой-то валей, будь это самый приближенный ангел, будь это самый приближенный э, посланник, пророк посланный. Кто бы ни был, самые даже возлюбленные Аллаха, пред Аллахом, если приближенный ангел, самый, э, который рядом с Аллахом находится, если ему будут поклоняться... Аллах этим недоволен. Аллах этим недоволен. Валям И нет никого равного Ему. Никто не сравнится со Всевышним Аллахом. Субханаху ва Тааля. Так, далее. Здесь задание. Задание, мои ученики, здесь нужно... Ушарику усрати, я принимаю участие со своей семьей, суратир и хлясы. В чтении, в прочтении суры алихляс, которые мы сейчас с вами прошли. Суру алихляс, пульгу Аллаху Ахад. И мы перечисляем, ну ад мы перечисляем. Мафигамин асма его сифатихи», Мы должны перечислить там, какие есть имена Аллаха и его сифаты это вам задание это вам задание принять участие со своей семьей сесть читать эту суру четыре вот этих аята какие там есть имена какие там есть сифаты что говорится про Аллаха субхана таля, это вы должны из этой суры вытащить самостоятельно уже без подсказки Аммунура. дальше задание урод тибуль джумаля Аль-Атията. уротибу, Привожу в порядок. Предложения следующие. Смотрите, здесь у нас несколько предложений. Четыре предложения. Нужно их поставить по порядку. Значит, первое предложение. ва а'ля ин кадир». «И он над каждой вещью мощен». Аллах, субханава над каждой вещью мощен. Над каждой. Нету ничего непосильного ему. Нету ничего, чтобы он не смог сделать. Он над каждой вещью мощен. Второе предложение — Вахдагу. Он один-единственный ля-шарикаля. Нет у него сотоварищей. Нету у него Хамд. И только ему принадлежит все владычество. И только ему принадлежат все виды восхвалений. Ему весь аль принадлежит. Все виды восхваления и весь мульк. Все принадлежит только ему. Все эти звезды, все эти небеса, все эти планеты, все эти галактики, мегагалактики, супергегагалактики, еще что-то, еще что-то. Еще не говоря про нашу Землю, про наше Солнце, про нашу Луну, про наши моря, про наши звезды, про наши леса. Все ему принадлежит. Когда мы говорим «лягу», это впереди поставили мы, значит, только ему одному, альмульк все принадлежит. Если бы сказали, сказали бы мы, аль-мульку все владычество ему, то можно было бы там приписать. И еще кому-то. Но когда вперед ставят лягу, впереди поставили, смотрите, лягу аль-мульку, -ля то это означает, что это... Мы ограничиваем только Его, Всевышнего Аллаха, Субханава И никому мы здесь не открываем даже форточки, дверь не приоткрываем. Здесь все закрыто. Здесь нельзя уже больше дописать и сказать, и еще кому-то. И еще вот этому, еще вот этому, еще вот этому святому, или еще вот этому пророку, или еще какому-то этому приближенному, или еще, еще. Нет. Когда мы говорим лягуль гуль мульк», только ему принадлежит все владение. И только ему восхваление. Только его мы восхваляем. Все виды восхвалений только Всевышнему Аллаху. И никому более. Вот так нужно переводить эти слова. И последнее предложение. Ля иляга Илля Аллаху. Ля Иляха. Ля это отрицание. иляга божества, Ля Иляха. Запомните, когда «ля» приходит, после него приходит имя, и оно будет заканчиваться на фатху. «Ля Иляха». Никогда не прочитаете вы «Ля Иляху», «Ля Иляхи», «Ля Иляха», «Илля Аллаху», кроме Аллаха. Нет, «Иляха», «Иляха» это «Исм», «Ля». И там еще есть «Хабар», «Хабар», «Скрытый хабар», «Скрытое сообщение». Мы его не видим, но она там есть, присутствует. И об этом знали многобожники. И все те, которые изучают арабский язык, которые уже владеют арабским языком, они понимают, что здесь есть «Исм ля», а должен быть еще «Хабар ля». И этот «Хабар» – махзуф, убранный, но он есть там. И он звучит как «Бихак» или «Хаккун» – «Поистине». «Поистине». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Вот это перевод слов ля и ляга и Итак, у нас четыре предложения. Мы должны их расставить по порядку. Значит, над каждым предложением поставить цифру. Это 1, это 2, это 3, это четыре. И внизу написать. Внизу обязательно написать. Ва гуа ля кадир. Первое. «Вахдагу ля шарик алях» – второе. гуль мульку ля третье. Аллах» – Здесь вы должны поменять их все местами и поставить по порядку это задание. Вопросы. Теперь вопросы. «Аль асилату». То есть мы с вами прошли интересную тему, важную тему, которую должны все знать. Теперь вопросы для закрепления. «Манил Смотрите, «Манил – «Кто тот, кому мы на Абуду?» «Кому мы на Буду, «Мы поклоняемся Гу» – «Ему». «Кто тот, кому мы поклоняемся?» Вахдаху, – «Один единственный». «Ля Шрика-Ляху. – «И нет у него сотоварищей». Смотрите, видите, видите, здесь я сказал, после «Ля» придет имя, если она будет заканчиваться на Фатху. Ляшарика, Ляшарика. – «Ля ля шарикаляху. Нет у него соучастника, партнера. Кто же тот, кому мы поклоняемся одному единственному ему, и нет у него сотоварищей? Это вопрос. Это вопрос, и вам нужно ответить. Это нужно здесь написать даже, про, прям здесь на этой странице вы просто пишите. По-русски, по-арабски, по-чеченски, по-татарски, по-башкирски, по-узбекски, по-кыргызски, по-казахски, по любому языку. Кто хоть даже там знает какой-то древний какой-нибудь, там греческий какой-нибудь язык, пишите на любом языке. Главное, чтобы вы правильно ответили, кто тот, кому мы поклоняемся только ему одному и у которого нету сотоварищей. И второй вопрос. «Маддалилю аля вахданиятилляхи «Маддалиль». «Маддалиль». Вопрос сразу. Какой «далиль»? Вот это всегда у вас должно быть, дорогие мои ученики и ученицы, это всегда у вас должно быть, вот это, кто бы вам, что бы, бы не сказал, вы всегда должны спрашивать «Маддалиль». А какой «далиль»? «Маддалилю». И вот здесь тоже задается вам вопрос. «Маддалилю аля вахдани яти». Какой далиль на его единственность? На единственность Аллаха Тааля. То, что он один, то, что он единственный. Вы должны далиль привести из Корана, и Сунны. И мы это проходили с вами. Вы должны здесь написать. Например, «Далиль ваддалилю аля вахдани яти ляхи Тааля». Например, далил на единственность Всевышнего Аллаха» например, пишите слова Всевышнего Аллаха и пишите аят, и пишите аят. Ответ на эти два вопроса. Следующая тема. Следующая тема, что Аллах СубханаВа Таала архаму ррахимин. Аллах СубханаВа Таала Он архаму ррахимин. То есть «Ар-Рахма», что такое «Ар-Рахма»? Это проявление милости. Милость может быть между нами. Родители к своим детям милость проявляют, или люди друг к другу проявляют милость, или животные проявляют милость друг к другу, особенно тоже, когда родители к своему детенышу. Рахма есть в этом мире, мы это видим. И кто из нас самый обладающий милостью, кто лучше относится, мы говорим это Рахим, то есть он милующий. «Рахим милующий». У нас много хадисов даже есть. «Ирхаму манфиль арды». Милу... «Проявляйте милость по отношению тем, кто на земле». «Ирхам манфис сама». И тогда проявит к вам милость тот, кто в небесах. И вот знайте, что самый-самый-самый, наиболее, больше обладающий милостью, это Аллах Субтитров. И поэтому мы говорим «Архаму Рахимин, «Он». Из всех, обладающих милостями, он самый наиболее достойный. Тот, у кого больше всего милости. Он больше всего милует. И у него есть даже э, такие прекрасные имена. Арахман, рахман ар Милостивый, Милующий. И вот поэтому мы должны говорить «Аллах Архамур Рахимин». И смотрите, какие же милости Аллаха мы можем наблюдать. Их вокруг нас очень много. Очень много. Ну давайте э, будем по, по нашему уроку смотреть. Из милости Аллаха инзалюль-Кур'ан. То, что Он послал нам Кур'ан. Инзаль – это то, что Аллах послал нам Кур'ан. И послание – то, что Он послал Пророка. Мухаммадин, саляллаху алейхи вассаляма, мин рахматилляхи, мин рахматилляхи, как мы проходим на других уроках, что Аллах, мы говорим, Аллах, халякана, нас создал, варазакана, и дал нам пропитание, это все милость Аллаха. Уалям рук на Хамала, и не оставил он нас просто так на этой земле. Живите как хотите, что хотите, делайте, бегайте, прыгайте, как богаем, как животные нет! Аллах, на таля, нас не оставил просто так, а все равно проявил еще одну милость свою, самая большая милость, что Он послал пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи и что Он дал нам Кур'ан, верное руководство! Оставил нам инструкцию, по которой мы должны жить, руководствоваться. Это должна быть книга, на которую мы постоянно, каждый день должны возвращаться к которой. И смотреть примеры, и смотреть приказы, и смотреть запреты, и изучать эту книгу. И значит, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. мин Из милости Аллаха. То, что Он не спаслал Кур'ан дал нам Коран верное руководство на все века на все века на все столетия на все все все годы до конца до судного дня это верное руководство Уаирсалуннабиисалляллаhualeyhiwasallam и то что он послал к нам Мухаммада который научил нас научил нас всему Саллаху алейхи алейхи вассаляма да благословит его Аллах и да приветствует. Каля Аллаху опять, Маддалил, кто-нибудь спросит, Маддалил, какой далил? А вот вам и далил. Аллаху сказал, каля Аллаху тааля, «Ва ма арсальнака аламин». И мы тебя послали, мы тебя послали, о Мухаммад, «ма арсальнака илля Рахмат нил аламин» как милость для всех миров. Смотрите. Милость для всех миров. Рахма. Вот это рахма. Милость Аллаха для всех миров. Что Аллах послал последнего пророка. Мухаммада, саляллаху алейхи ва Второе. Мир рахматилляхи из милости Аллаха. Ан халяхана. То, что Он нас создал. И еще смотрите, как создал. Фи ахсани как суритин, как суритин, говорится, создал нас в наилучшем образе. В наилучшем образе фи ахсани таквим, самым наилучшим образом. Ла -и -ля -и -ля Мин анхалакана фи Далее, третье. Мирахмати инзалюль матар. Еще одна милость Аллаха это не спасение дождя. И что после этого дождя? Произрастают растения. Всякие растения, цветы, деревья, злаковые, овощи, фрукты, все произрастает. Инбату зарай. Мирахмати ляхи инзалюль матар. Инбату зарай. Значит, Здесь мы перечислили несколько только милостей Аллаха, а вы должны еще посидеть со своими родителями, со своими братьями, со своими сестрами и еще подумать, какие еще есть милости Аллаха, и перечислять эти милости, постоянно, постоянно перечислять. И у вас не хватит воображения, сколько же все-таки милостей, мы не сможем их сосчитать. Если вы станете считать милости Аллаха, вы их не сможете сосчитать. Итак, следующее задание. Нашад. Нашад. Якулюр-расуль, саляллаху алейхи вассаляма, сказал пророк, посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, ар и ярхамугуму р-рахман. Те, которые проявляют милость ар «Ярхамухум ар-рахман» проявит к ним милость ар-рахман. Тот, кто ар-рахман, милующий, милостивый. То есть Аллах, субханава Если мы будем друг к другу относиться с милостью, то тогда Всевышний Аллах, субханава та'аля, проявит свою милость по отношению к нам. «Ар-рахимуна ярхамухум рахман Это известный хадис. Это известный хадис. Запомните, его нужно запомнить, его нужно выучить и нужно постоянно вспоминать его. -ра рахман и там да, дальше есть у него продолжение даже у этого хадиса. Ирхаму манфиль арды и архамку сама. Проявляйте милость по отношению друг к друг другу, по отношению к тем, кто на земле, и тогда проявит по вам, к вам милость тот, кто на небесах. Битауни таауни маа маджмуати. Смотрите, здесь задание. Бит то есть с помощью маа маджмуати, то есть со своим коллективом, со, со своим коллективом, на стадионе мы вытаскиваем файда тайн. Две файды. Минал Из этого хадиса мы должны вытащить здесь файды. Сумма на Потом мы должны написать эти файды. Пользы. Файда это польза. Первое. Рахматуль хальке мин азбабе рахматиль халик. Смотрите. Милость творений. Это является признаком, причиной милости создателя. Создателя Всевышнего Аллаха. Аль-Халик. Вот это из милостей. Всевышнего Аллаха – это проявление рахма, милости к другим творениям. Мы должны проявлять милость ко всем. Своим братишкам, своим э, сестренкам, своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, соседям, знакомым, друзьям. Ко всем мы должны проявлять рахма, милость. Особенно к животным, к нашим к нашим пушистикам, к нашим там, э, четвероногим друзьям. Или там попугайчиком каким-нибудь. Тоже проявлять нужно свою рахму. Второе и третье, это вы должны уже вместе со своими знакомыми, со своими братьями, со своими близкими, со своими родителями, со своими бабушками, вы должны вытащить из этого хадиса. Я вам этот хадис прочитал. «Ар-Рахимуна, ярхаму хуму ррахман, ирхаму манфил арды, ярхам кум манфис сама». Вот это вы должны отсюда вытащить два, две хорошие фаиды и записать их на любом языке. На любом языке вы должны записать две фаиды. Следующее задание. Фида ратиль Большой круг, мы видим большой круг. Асарун мин асари рахматилля. Следы из милости Аллаха. Биннаси по отношению к людям. Здесь нужно прочитать эти все асары, следы, и потом перенести три из них важных анкулю или дайрати в маленький кружок. Нужно самые э, вытащить самые важные, самые важные асары, следы которые мы как раз проходим на этом уроке. То, что мы с вами проходим, вы должны их найти и выписать в, в маленький кружок. Итак, первое. Ихья, Ихья уль-Арды. Оживление земли. Оживление земли. Это из рахматилля. Халькус самауати. Создание небес. Халькус самауати. Создание небес. Третье. Ащамсу валь-Камар. Солнце и луна. Ащамсу валь-камар. Четвертое. Инзалюль-Кур'ани. Неспосылание Кур'ана. Инзалю курани Пятое. Ат-тааму шарабу Еда и питье. Это тоже рахмат Аллаха по отношению к нам. Что он нам дал еду и питье. Аль-Лейлю Ночь и день. Аль-Лейлю Инзалюль-Матари. Инзалюль-Матар. Это... Не посылания дождя. И последнее. Ирсалюн набейе Мухаммадин саллаллаху алейхи вассаляма. Посылание. То, что Аллах послал к нам пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаллама Вот эти мы видим следы милости Аллаха по отношению к нам. И отсюда мы должны вытащить самые важные, о которых мы уже проходили на нашем уроке. самое важное и выписать их в левый кружок. Бара Еще вопрос. Еще вопрос. Аль-асилету. Аль-асилету. Ман-архамурахимин. Кто является самым милующим? Кто является самым милующим? Вы должны ответить. Вы должны ответить. Архамурахимин. Самый милующий. Это. Гуа. И пишите. Далее. У Аддиду салля сатан мин асари рахматиляхи таали. Я перечисляю следы милости Всевышнего Аллаха. Три нужно перечислить три милостей, три, три милости Всевышнего Аллаха. Мин асари рахматиляхи Вы должны это перечислить и написать. И написать. Барак Аллаху фиком у аджазакуму Аллаху хайран хайрал жаза. Субханак Аллаху би хамдик. لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك